всем привет продолжаю делать свой электромобиль маленький и потихонечку уже начал затрагивать вопросы по бензогенератору значит в качестве источника энергии у меня будет выступать вот такой двигатель это двигатель от патриотовского триммера pt555 у него мощность 2 лошадиных силы 3 лошадиных силы извиняюсь и 2 киловатта объем 52 кубика, но это характеристики из спецификации к нему. Значит, к нему я хочу пристыковать автомобильный генератор, самый обычный, 12 вольт. И на данный момент стоит вопрос, как все это стыковать. Я думал выточить какой-то переходник, да, как такой цилиндр сцепления сюда, как барабан. Но опять же, это все надо очень хорошо центрировать, и не факт, что вот эти лапки сцепления, они на маховике установлены прям вот точно симметрично, поэтому я раздобыл еще вот такой вот ну, сам блок сцепления к нему, это барабан, он установлен в корпусе на подшипнике со стопорным колечком и у нас выходной вал с 9 шлицами внутри там, то есть мне по сути осталось выточить только валик и нарезать на нем шлицы, все. Ну и на этот вал уже сядет шкив. А шкив будет крутить уже шкив генератора через ремень. Понятное дело, что все это сюда прекрасно стыкуется, потому что оно все родное. Вот. Ну, по сути, стоит вопрос только вот вытачивания валика. Вот сюда, чтобы он стыковался. Единственный момент такой немного удивился я. Вот этот барабан сцепления, он не закаленный. Так, что вот фокус понимал, вот, то есть, вот царапин. это все напильником. Все прекрасно напильником царапается, в общем, не знаю, закалены шлицы или не закалены. Ну, по, по идее, тут нагрузка-то не особо большая, он мощность выдает за счет оборотов, как я понял. Ну, вот, Но, тем не менее, не знаю, скорее всего, тоже закалки нету. Потому что этот барабан, он, я так понимаю, делается штамповкой и к валику приваривается. И наоборот, даже, может быть, отпуск нужен, чтобы эта сварка не лоплась. В общем, как разберу, посмотрим. Еще хочу посмотреть, закалены ли шлицы на валу, который отсюда уже идет. Ну, самые вот резкие костя головки. Вот, но это как доберусь, так гляну. Вот, значит, ну генератор будет выдавать стандартный 12 вольт, а после этого уже преобразователь в повышенное напряжение. Ну, там идет преобразователь 12-220, поскольку двигатель на 220 вольт рассчитан. Но это все уже там дальше будет автоматика регулироваться. Конкретно на этот двигатель будет установлен во всяком случае, планирую на данный момент я, да, установить электронный дроссель. То есть, ну, заслоночки их существующие, да, вот она. Просто этот тросик будет тянуться за счет шагового двигателя. А шаговым двигателем уже будет управлять блок управления. Соответственно, на него, сиг... на него будут приходить сигналы от педалей газ какая нагрузка сейчас идет со всех датчиков, и уже, соответственно, будут регулироваться обороты самого бензогенератора. Но это в идеале так должно быть. Конечно, по факту может что-то не так пойти, как всегда. Ну, хотелось бы в идеале получить вот такой вот результат. В общем, буду потихонечку все это собирать, потихонечку делать. Если у кого-то есть какие-то вопросы или предложения, пишите в комментариях их. И если вдруг кто-то знает, то подскажите, реально ли вот эти шлицы не, за... не закалены. То есть вот эта деталь, сам барабан сцепления да, на бензотриммерах, реально ли он не закален. Потому что он на пильник сам барабанчик берет. шлицей я не смотрел пока. Вот. Ну, поскольку точно такой же узел можно купить на Алиэкспресс, я не удивлюсь, если тут закалки нет никакой абсолютно. Но... Значит, вот, в вот... Такой вопрос у меня. И еще один вопрос, которым я задался, это меня озадачил подписчик мой, он касается подшипниковых узлов на заднем мосту. То есть я снимал видео, ссылочка где-нибудь в описании на то видео, по конструкции заднего моста. И он мне сказал, что подшипниковые узлы, они будут, ну, в общем, Нормально, нормально работать в этих условиях они не будут. Сейчас объясню, почему. В общем, вот он, подшипниковый узел к заднем мосту. Да, он у меня стоит как бы, ну, подшипником вверх. То есть, э, нагрузка стремится его оторвать от рама. И поскольку этот корпус он идет якобы чугунный, да, то есть, это не стальной корпус. А чугун он склонен к трещинам, и, подши... и подписчик как бы волнуется, что он может треснуть, еще что-то. И вот я сначала как-то не придал этому значения, а вот сейчас все сижу и думаю, а может быть реально их надо как-то ну, поменять, чтобы вот это место на разрыв не работало. Хотя вот ну, в спецификации к этому узлу указано, что у него статическая грузоподъемность, то есть, ну при нормальной эксплуатации, да, что-то порядка 700 или 800 килограмм этого узла. А про положение установки, то есть так его ставить там или вверх ногами, относительно того, что сейчас есть, ничего абсолютно не сказано. В общем, статическая у него 700 килограмм, динамическая почти полторы тонны. И вот я думаю, это нагрузка самого подшипника или всего узла. Вот, так что если... Кто-то мне подскажет, буду очень благодарен. Ну а на сегодня на этом все. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, делитесь видео. Всем пока.